Добрый день! Речь сегодня пойдет о том, как разместить, разместить максимум рассады на одном окне. Не хочется размещать всю рассаду по квартире на разных подоконниках, поэтому ориентируемся на подоконник, который находится на кухне. И вот таким образом. Значит, на подоконнике стоит парничок. Вот на первой полочке у нас томаты в пеленках. И здесь у нас находятся 28 штук томатов. На второй полочке тоже находятся томаты. Томаты в пеленках. Здесь 8 штук и 6 в горшочках. Это 14. 8 перчиков. И на верхней полочке находятся тоже томаты. Вот в этом контейнере 8 штук. Здесь в горшочках 6 штук. Ну и здесь еще томаты, которые только совсем недавно были посажены. И таким образом, если посчитать все растения, которые находятся в парнике, мини-парнике на подоконнике, здесь будет 64 растения. Перейдем дальше. И вот сбоку от парничка тоже на подоконнике находятся перцы. Перцы находятся в пеленках. Вот отдельно показываю вам. Значит, в каждом контейнере по 8-10 штук перцев. Вот так они сейчас выглядят. И вот здесь в контейнерах находится 36 перцев. Перейдем на другую сторону подоконника. Здесь у нас распекированы питунья, сельдерей и еще э, питунья. Ну, впоследствии вместо петуней займут еще томаты, которые мы распекируем. И тогда мы тоже посмотрим на наш подоконник. Вот таким образом, чтобы разместить много растений, Использую пеленки. Очень компактный способ и можно посадить рассады в два раза больше. И теперь посмотрим, сколько же э, томатов у нас уместится в контейнере. Вот здесь видите в контейнере э, в пеленках 10 штук томатов. И томаты в горшочках. Вот видите, их 6 штук. Естественно, что вот в этом контейнере он меньше займет место и умещается больше томатов. А вы каким способом выращиваете томаты? Поделитесь своими методами. Подписывайтесь на канал. Мы всегда рады новым друзьям. Ответим на ваши комментарии. До новых встреч!